Всех приветствую. Два клипа Бьонса мне дали. Мы разберем сейчас один, называется Ready", то есть уже. Уже. Есть еще второй клип, называется «Find your way back», то есть «Найди свою дорогу назад». И сюда на землю падает пришелец, пришелец-человек падает. Сколько у нас тут символов? Один символ Луна, один Земля под водой и один человек. Я вижу это так. И этот же клип, сейчас я не буду искать уже. Вот так падает вниз человек. Я уже не буду искать э, по кадру, но э, некоторый пришелец синего цвета, он... Вот она на фоне Луны. Пришель синего цвета стоит на фоне воды. Это надо вот запомнить. Блестяшки, бриллианты. Первая ассоциация, которая вызывает... Вот эта прорисовка, это, конечно, Луна, знакомая нам Луна. Но не будем забывать все множество версий. Это может быть любой другой объект. Это самая сказочная Неберу, которую ожидают. И ее персонаж все время танцует на фоне этого объекта. Но сейчас другой клип. Уже из-за того, что в предыдущем клипе Найди свою дорогу назад. Персонаж синей кожи постоянно стоял на фоне воды. Из-за этого я подозреваю связь вот этого символа именно в клипах Бьонса с океаном. Может быть, это ее личное такое, то есть она не придумывает символы из клипа в клип новые, а использует одни и те же характерные ее творчеству. В начале клипа вот такие. Человеки с синей кожей закрывают глаза. Они на что-то закрывают глаза. Все закрыли глаза. Где-то полтора года назад или год назад я смотрела этот клип и у меня не было идей. Нет идей по, по вот этим странным облакам в форме каких-то стульев, которые летают. А сейчас уже все было как бы как более ясно. Все закрывают глаза, и человек закрывает глаза с нормальной кожей, ну, с, нормальной, с, с привычным нам, нам цветом кожи. И губы, и губы. Чего-то не видим, чего-то не говорим. Весельки из ракушек говорить о своей версии, но я в этом опять-таки вижу океанический символ. Это же ракушки, правильно? Да, это ракушки. Но опять-таки морской символ. Символы накрою ему лицо. И показывают, будем молчать, мы чего-то не будем видеть. А что именно? Глаза у них такие, подчеркнуто красные. Могли бы быть белесами. Губы тоже. И по краям губ как бы стекает. Э, тоже красная, как выбившая кровь. Вот, вы знаете, символ розового. Все закрывают глаза на что-то. Все расы на что она что закрывает глаза это остается открытым вопросом гулька красная королева кстати пока что здесь она бабочка и если я правильно поняла им для того чтобы вырастить новую королеву нужна еда а еду им сейчас не дают об этом они публикуют вот представьте себе 24 минуты клипа, 24 секунды клипа, все время показывают этот символ. Еще были люди 27, короче, почти полминуты символ закрытых глаз, и ртов. Эту роль Бьонса мы еще обсудим сейчас же, но чуть-чуть попозже, помедленнее чтобы нас ни в чем не обвинили. Дерево. Деревья – это символ богов-создателей. Сухое дерево, как мы увидим позже, оно сухое. Это, видимо, возможно, Осирис. Это мои упрощенные версии. То есть, кому не нравится, говорите свои. Пока что только мой канал, как на ладони колет вот эти вот значения. И я говорю, что если бы люди, которые идут по пути ума и уже нашли Египет, если бы они анализировали клипы, так как это делаю я, ну и порой смело говорили бы, что думают, они пришли бы к примерно похожим выводам. Выводы у всех похожие. Значит, вот эта сцена, во-первых, ее прическа, это опять-таки прическа богов, какие-то высшие существа, Корона, Но принт у них лунный. Уже был такой принт в клипе, который я разбирала. Ролик называется «Бумажные деньги в клипах». Забыла имя исполнительница. У нее вот похожий принт на похожем костюме. Луны. Луны на темном фоне. Почему-то коричнево-бордовый оттенок каждый раз. Что не могу не отметить... Бьонцы демонстрируют некоторую полноту вот по меркам современных артистов современного шоу-биза. Бьонцы, не стесняясь, демонстрируют полноту то есть под каждого зрителя свой исполнитель. И, ну, видимо, есть спрос на таких артистов. И что интересно, танцовщицы. Танцоры-то они толстыми не бывают в условиях задачи. То есть танцовщицы, чтобы быть в ее группе, в ее трупе, вот посмотрите, живот как они э, специально отъедали, отъедают себе регулярно какое-то количество калорий, или как это объяснить. Если их не нарисовали на компьютере, значит, они, чтобы танцевать, убьемся, наедают вот эти калории. Или они буквы показывают, буквы. Или эпизоды истории. У меня две версии. Над этой легкомысленностью, с которой ведет мой канал, историю можно, конечно, смеяться. С42, не видно, не видно. Можно смеяться, но постепенно канал обнаружил такие группы символов что как их не расшифровывая, нельзя поспорить с одним. Эти списки символов существуют. Вот видно луны. А здесь видно луны, луны, луны. На, бордом, на бордовом фоне. И такие, как для шоу-бизнеса, это толстая женщина. На самом деле на улицах таких и других много, но это толстые для шоу-биза. Луны, луны, луны, луны. Показывается существо вниз головой и <смех>, такие как щупальцы. Ваши идеи пишите, но я бы сказала, что это гидра. Кстати, числа 29 и 31, интересно, годовой цикл Статурна по абсолютной звездной величине и суточный цикл Луны. Сидерические, то есть относительно наблюдателя, они находятся между 29 и 30. То есть у Сатурна там 29,46. Это годовой цикл э, лет, это да, год на Сатурне. А круг Луны относительно Земли 29,53. Вот между, 50, между 29 и 30. И здесь такое существо вниз головой. Одна голова и много-много щупалец. Я бы сказала, что это гидра. Потому что, если уж так, то синие осьминоги... Тут же появляется изумрудный персонаж. Синие осьминоги их бы синим показали, вероятно. Танцуем оск ама, если у вас есть идеи. У меня их э, порой нет. Опять-таки закрытые глаза, готовы на что-то закрыть глаза. А принт, как у зебры. Как бы вы назвали эту, эту конструкцию из танцующих людей, связанную, видимо, с луной? Нет отсылок к, к тельцу, я бы так сказала. Только вот такой полумесяц это не рогательца. Нет, это луна. Ух ты! Так же как и вот эта сцена, это не рогательца. Рогательца были бы по бокам и закручены внутрь. Перед нами, скажите, это животное больше похоже на козлиные, да? Вот. Козы-козлы, бараны-овцы и быки-коровы. Это три типа разных рогов. Еще антилопы, у них тоже там красивые, большие, загнутые. Вот природу этих рогов, ваши идеи. Что касается расцветки, это в Швейцарии коровы такого цвета, пасутся на лугах чисто для красоты. Это коровий символ на фоне коровьей шкуры. Корова символ, я думаю, галактики. У нас и галактика называется Млечный Путь, то есть путь молока. Кто сидит на троне с золотым амулетом, не вижу. Этот рисунок, это не клетка, не знаю. Еще деталь... Эм, во-первых, они на компьютере рисуют чистый тень. Вот такая, знаете, я посмотрела, это нарисованный интерьер. Тут колонны техногенные, во-первых, это не античность. Во-вторых, старые, пошарпанные, отекшие. Здесь доски, это дощатый пол, дощатый потолок. И с, них, с этого потолка облезла краска. Ничего лишнего, все сплошные символы. А мы-то думали, что это мода. Коровьи символ снова. Чтобы расшифровывать такие клипы, надо понимать, что э, нельзя э, ассоциировать одного исполнителя с одной ролью. Вот Бейонсе, она здесь будет в нескольких ролях. Надо смотреть сухо на костюм. А бывает очень сложно анализировать фильм, когда актер перетекает из роли в роль, Перетекает. Он просто показывает ситуации. А твое восприятие отцепляется за него, как за одного персонажа. И очень трудно переключать. Надо внимательно слушать любые фразы. На фоне коровьего принта что это кажется? Зонтик. И здесь символ лошади. А лошадь, да, это зонтик. То есть прикрытие. Прикрытие, а может быть крыша. Крыша прикрытия и символ коровы, я предполагаю, что галактики. На лошади запоминаем эти символы. Прикрытие зонтик, это не зонтик Мари Попенс. Корова, возможно, галактика. И лошади здесь еще будут символы лошадей неоднократно. Интересный кадр вашей идеи. Вот лошадь в цвете коровы. Это все-таки принт коровий. Она в цвете коровы, но у нее вот эти специфические рога и круг. Любопытно, что означает круг. Возможно, в египетской мифологии это могло бы означать звезду. То есть, занятая звезда, занятая кем-то, кем показана рогами. И... Э, Лошадь это еще группа чисел нот А до. Но в каком значении лошадь в этом клипе я не знаю. Все это галактические процессы. А вот и зебра. Дальше появляются зебра, опять галактический символ. А все-таки с водой было не случайно. Они сидят на дереве, а тут снизу вода. Конечно, скорее всего, это нарисованный ландшафт. Просто сами потоки воды, посмотрите. А может, нет, может, я ошибаюсь. Сухое дерево, вода. И она в водном, в водном королевстве. И им как бы отвечает вот этот коровий символ галактический. Вошь, то есть помой собаку и машину. И мужчина, у которого есть машина. Помой собаку и машину. Кто давно смотрит канал, тут уже примерно примерно представляет, в ключе, в ключе каком я говорю. Они вдвоем танцуют. Она как бы бог. У нее черно-белый принт. Это может быть зебра, может быть это масонская черно-белая символика и голубой человек. Они вдвоем танцуют, кому они противостоят и с кем они таким образом общаются. Сейчас увидим. Это еще один персонаж, которого отыгрывает Бьенце. Повторю, деревья боги-создатели. А здесь, кстати, оно и не сухое. Оно густое зеленое. И она сидит как бы верхом. Лошадиный и деревянный символ. Интересный кадр. Он смотрит как бы из, из дна, из ямы, где очень темно. Смотрит наверх на свет. Не знаю, сильно рискованное предположение, как будто это может быть глубинное государство. Одна версия, другая версия. преисподняя, где души Попавших туда грешников мучаются. Вот две версии у меня. Вторая, ну а первая версия глубинная. Здесь как бы глубина. А он уже здесь был связан с водой в одном из кадров. И не только в этом клипе. Глубина-глубина. Ага. Вот кадр, ради которого мне было интересно посмотреть. Тот самый символ красное, желтое, голубое. Я задавалась вопросом, ну что же это, ну что же это. Разные версии мелькали, среди них коты. И вот э, советский мультик «Фантадром» и как раз у одного кошака вот этот символ. Плюс многоголовость, как у зверя многоголового. А в апокалипсисе у зверя многоголового было, напомню, две кошачьи и одна медвежья символика. А рядом стоит э, еще один персонаж, и у него звезда перевернутая вниз. Эти же цвета, эти же тона, и звезда перевернутая вниз. Один из исследователей, ссылку на которого мне кидали на его ролик, он нашел, что пятиконечная звезда символизирует гора. Я не знаю, как он к этому пришел. То есть с точки зрения моего канала это пока что слух. Мне непонятно, как он к этому пришел. Но если бы это было так, то перевернутая звезда означала бы то же самое, что перевернутый крест. И как мы видим, у сатаников именно эти два символа перевернутая звезда и перевернутый крест очень используются. Это, пожалуй, самые известные символы. И с этой точки зрения совпадает. А как же Советский Союз, о котором он сказал, что это было государство, гора, как же та власть, которая закрыла храмы. А у той власти изначально была та звезда перевернута. Советский Союз, когда формировался вот эти революции, у них сперва звезда была перевернутая. Кто-то ее развернул вверх и в этих символах угадывается политика. Ну так вот, вот эти коты, они поют «ноу-ноу-ноу». No, no, no. То есть «нет-нет-нет». Вот им те коты поют «нет-нет-нет». То есть идут переговоры, коты с чем-то не согласны. Вот какие-то возражения. Можно тысячу раз... Вот опять-таки что они показывают. Можно тысячу раз смеяться над расшифровкой, но сами группы символов, перетекающие из клипов в клип, они действительно существуют. Вопрос в том, как их расшифровать. И коты вот обсуждают, обсуждают что-то. Идут переговоры. Цветочный персонаж не расшифрован. Тут непонятная сцена тоже, золото, золотое и розовое может быть, смотрите какие круги, кто-то с кем-то сросся, какое-то живое мясо и вот этот синий с кем-то сросся, у них теперь одна голова. Обручи, каналы, ассоциация с фильмом про космических осьминогов, где они такие круги чернилами пускали, и люди учились расшифровывать эту письменность. Там были как раз вот круги. Что еще может быть порталы? Одна голова на двоих, кто-то с кем-то сросся. Они снова поют ноу и даже вот руками отграживается. Нет, нет, нет, что же это за нет, нет, нет. Срослись с животами эти же персонажи. Круги уже не огненные. Розовые мужчины танцуют босиком, они не могут уходить. А вот эти лиловые, фиолетовые, они молча прыгают. Я полагаю, что фиолетовый символ связан с Луной. На сиреневой Луне ты забудешь обо мне. Дым и машина, кстати, желтая, это символы гора. По предположению канала. Если ошиблась, значит не угадала. Скорость была такой, какой была, так что переснимать уже не буду. Вот так размыто. Интересный символ. Теперь уже вот этот участник смотрит, как бы из бездны. Выводы о текущем клипе. Идут густые переговоры. Тут есть моменты, что я не расшифровала. Вот на мотоциклах водные лужи и вот этот костюм, закрывающий лицо. Есть моменты, которые остались закрытыми. Их полным-полмехонько. Но в целом идут переговоры. И красно-желто-синяя символика общается с парой, танцующей в зале с колоннами. Старые колонны в пятнах квадратные. Кто-то с кем-то ведет переговоры, а те готовы на что-то закрыть глаза и о чем-то не говорить. Но вот о чем тут речь, непонятно. Что интересно, в клипе присутствует лошадиная символика. Коровья это плюс-минус... Ну У меня есть, по крайней мере, насчет коровьей символики, вот стрелки. Насчет коровьей символики все-таки есть версия. Насчет лошадиной не знаю, но она здесь выражено присутствовала в некоторых символах. То есть, есть политическая сила, ассоциированная 1211 тут написано, С12, С1, ассоциированная именно с лошадями на фоне кор коровьего принта.